Сегодня я представляю вам кожаные сумки австрийской фирмы «Солтон». Это производитель, который делает ставку не только на качество своей продукции, но и дает возможность доступной цены для каждого. Итак, на что я советую обратить внимание представителям мужской половины при выборе данных сумок. Во-первых, это удобство. Если вы перемещаетесь пешком или на общественном транспорте, наверняка вам важно, чтобы руки были свободны, а значит, наличие плечевого ремня, как вот в этой модели, лишним не будет. Плюс удобные карманы на молнии. Очень удобно, например, вытащить кошелек, а также скрыть его от посторонних рук или глаз. Вместительная, модная и лаконичная. Бесспорно, одна из лучших мужских сумок. Бывают разных цветов и форматов. Такой или такой и много других. Второй вариант, к которому склоняются работники офисов, так как дресс-код требует наличия не только костюма и галстука, но и делового портфеля. Сюда благополучно войдет, например, ноутбук или планшет, документы формата А4, естественно, кошелек и еще останется целое отделение для личного пространства сюда можно положить очки, мобильный телефон, и еще останется очень много карманов для всякой мелочи. Несомненно, такая сумка станет хитом сезона. А безупречное исполнение уже сделали эту модель популярной и одной из самых продаваемых. И третий класс мужских сумок, о которых я сегодня успеваю вам рассказать, это сумка портмоне. Я бы сказал, это единение делового варианта и свободного стиля. Ручка-петля на карабине делают эту сумку привлекательной. Тем не менее, она не теряет во вместительности. Наличие карманов на молнии делает ее еще и очень удобной. Подписывайтесь на наш канал, одевайте ваши деньги, ставьте лайки, комментируйте и смотрите новые сюжеты.